Соответственно, сегодня будем рассказывать про терминалы, которые вышли летом. Да, достаточно свежая новая информация, но все же лучше мы вам их расскажем. Тем более новые терминалы, которые Митинка и они пользуются высокой популярностью. Я думаю, информация будет в любом случае полезна, актуальна вам. Также поговорим про новые тоже аксессуары, которые э, призваны облегчить э, нам с вами решение для переговорных комнат более интересное решение делать тогда давайте в принципе уже две минуты, как обговаривалось, э, прошли давайте тогда начинать собственно поговорим мы с вами о новой серии э, терминалов Ялинг Митинг Кай Линейка будет представлена из трех терминалов, это бюджетная, скажем так, начальная позиция, это митинг Кай 400 терминал, который предназначен для малых переговорных комнат, среднее решение, это митинг Кай 600 модель, она предназначена для средних переговорных комнат, и митинг Кай 800, это модель, которая выйдет ну, в данном уже, к сожалению, только в 2021 году ее пока и, э, в наличии нет. Вот только есть ну, условно, совсем немножко информации о, о нем. 400 и 600 модель уже доступны как в продаже, так и для тестирования. На них можно также посмотреть в нашем зале из которого я сейчас вещаю. Линейка оборудования VKS VC остается, то есть митинга это не Линейка, которая не пришла на смену а, серии VC, ну а, часто, а именно дополняет а, продуктовую линейку. А, также а, в качестве персональных устройств у нас а, спикерфоны два вида, новые USB гарнитуры UH36, которые можно подключать к компьютеру через USB интерфейсы, а, USB камера uc 30 и видеотелефон VP-59. Про серию VC я особо рассказывать не буду, про нее мы уже неоднократно рассказывали, поэтому давайте перейдем сразу к аксессуарам. Из новинок это появился потолочный микрофон, V7-38 называется, они уже поступили на склад. Настольный микрофонный массив v 734 34 остался, CW-90, беспроводные микрофоны. И вот еще одна новинка – это новый саундбар. Он меньшего размера, нежели первая его версия, но зато их можно в большем количестве подключать к одному терминалу E-Link. Дальше у нас идет это проводная передача контента WPP-20, тоже всем хорошо известная. И появится новая сенсорная панель управления, называется CTP-18. Это... Сенсорная панелька меньшего размера, нежели CTP-20. Ну и чуть подробнее о каждом из этих решений еще поговорим. Камера дополнительная VCC-22, которая может подключаться к терминалам E-Link. Также у нас есть две USB-камеры, которые подключаются к персональным компьютерам. То есть это для построения униф... не унифицированных, а универсальных решений. Или эта камера, эти камеры идут в комплекте с решениями Microsoft и Zoom. Также появилась новая USB-камера UVC40. Это уже на самом деле даже не камера, это массив со встроенной камеры, со встроенными микрофонами и со встроенными динамиками. И коммутационный блок. У нас обновился, выходит новая позиция, VCH51, которая поддерживает 4К. То есть, опять же, это решение идет не на смену. Это уже такой массив, видеобар, так называемый, где есть и камеры, и микрофоны, и динамики. Можно подключить к компьютеру, и уже сразу готовые решение. Новый коммутационный блок, который идет в некоторых комплектах поставки в базовом уже для Митинг-АЭ. Он предназначен 51-й, именно VCH-51. И новый пульт DCR-20 появился, он как раз-таки тоже идет в комплекте с новыми терминалами митинг А также у нас есть BYOD-решение. Это вот как раз-таки готовый комплект для работы с любыми системами видеоконференц-связи. Подключается к компьютеру и, соответственно, запускаем нужный программный клиент. Я переключил слайд. Непосредственно поговорим о терминале Митин КАЭ-600. Это точно так же видеобар. Сейчас я его поставлю, покажу вам. То есть это терминал опять же, готовый, с двумя камерами. Одна камера аналитическая, 133 градуса угол обзора. Вторая камера PTZ, которая непосредственно снимает выступающих, говорящих, ну, собственно, видео из зала, так называемая камера. Правая PTZ, не знаю, вам видно будет на камере или нет, но она имеет небольшие углы наклона и поворота. Также эти камеры уже имеют встроенную защитную крышку, ну, крышка-приватность, чтобы гарантированно за вами никто не подглядывал. Данное решение имеет у себя встроенные микрофоны, встроенные динамики по 10 Вт. То есть даже можно использовать систему, где телевизор не имеет колонок, хотя... Немножко странно, что, по-моему, таких телевизоров не бывает, но все же. А основная камера, которая снимает э, изображение, которое передается в систему видеоконференц-связи, имеет десятикратный гибридный зум. Три с половиной кратности оптика и три цифры. Поэтому называется гибридный зум. Uh, микрофоны встроенные – это 8 так называемых MEMS-микрофонов. Uh, на борту два динамика, расположенных с правой стороны, мощностью общей 10 Вт. Uh, и uh, вся линейка Meeting I поддерживает функцию автокадрирования и наведения на говорящего – Voice Tracking на английском языке это называется автокадрирование позволяет это чисто видеоаналитика и камера тогда выделяет группу лиц приближает картинку если например все втроем в переговорной комнате она троих человек выделяет функция voice tracking наводится конкретно на говорящего и будет выделять в кадре только одного человека группу лиц уже выводиться не будет Важно понимать, что не поддерживается функция слежения за говорящим. То есть камера не будет следить за человеком, который говорит и перемещается по залу. То есть предназначено для установки в тех залах, где сидят люди за разными посадочными местами, начали говорить, камера повернулась на него. Это все работает без пресетов, чистая работа встроенных микрофонов, которые определяют, где человек сидит. Встроенная поддержка Wi-Fi и Bluetooth, встроенная поддержка Wi-Fi позволяет нам работать по умолчанию с аэроплеем из WPP20 для передачи беспроводного контента, а также появилась поддержка Miracast. Это для пользователей Android актуально, но для его работы требуется Wi-Fi модуль WF50. Митинг uh, К-600 имеет два HDMI-выхода и также имеет возможность к нему подключить стороннюю акустику через 35 миллиметровые разъемы. Коллеги, забыл вначале сказать, если у вас будут какие-то вопросы по теме, то не стесняйтесь, задавайте, я тогда буду отвлекаться на чат после uh, слайда и буду отвечать на ваши вопросы. Митинг uh, К-400. Uh, более... Маленькая даже по размеру моделька, она у меня тоже тут есть, сейчас я вам в кадре покажу. А, у нее лицевая сторона выполнена в таком а, другом материале, скажем так, ну, не знаю, как назвать, в текстиле, то есть это не пластик, а, и всего одна камера цифровая а, с разрешением 4К, и тут уже чисто цифровой зум, камера двигается только по своей матрице благодаря широкому углу обзора, и камера делает эффект фишай, особенно это заметно, когда человек находится близко к камере. Тоже есть 8 встроенных микрофонов, есть динамик, в данном случае всего один динамик мощности 5 Работает всего с одной ЖК-панелью, то есть это такой своеобразный аналог vc 200 го И там встроена поддержка Wi-Fi, Bluetooth, то есть единственное отличие от 600-го – это наличие второй, отсутствие второй камеры, невозможность работы с двумя ЖК-панелями только с одной, и менее мощная динамика. Функции автокадрирования и наведения говорящего, они тоже поддерживаются. И, кстати, эти функции никак не не лицензируется, то есть эти все перечисленные функции, в том числе работа с разрешением 4К, как вывод на телевизор 4К, передача видео другим участникам 4К тоже никак дополнительно не лицензируется, и даже передача контента по 4К тоже все это уже доступно на борту сразу во время покупки. Вижу вопрос от гостя. Если, к примеру, спикер проводит какой-то тренинг и решил встать и на флипчарте что-то нарисовать, то камера его потеряет или сфокусируется, но не оперативно. Она его не потеряет, она на него сфокусируется, но с определенной задержкой. Камера ждет примерно там, в районе трех секунд обычно и меняет свое изображение. Встроенные микрофоны работают где-то на дистанции 6 метров, до этого мы еще дойдем, но также можно и стороннюю, ну не стороннюю акустику, а выносные микрофоны, про которые мы говорили, и потолочные, и настольного исполнения, но для работы наведения на, на говорящего используются встроенные микрофоны, потому что они там лучами работают, ну и также видеоаналитика, а работу самого захвата звука будут выносные микрофоны. Использовать. Новый катамуционный блок. Это прокачанная версия VCH50. Слева вы можете на картинке увидеть. Во-первых, он меньшего размера. К сожалению, у меня его с собой нету, и показать я вам его не смогу. Но есть свои нюансы в его использовании, а именно его нельзя, его не обязательно подключать напрямую к терминалу через VCH-порт и к нему нельзя подключить аксессуары Ялинка, e которые работают через RG45 разъем. Это проводные микрофонные массивы, VCM34, это конференц-телефон или сенсорная панель управления. То есть он предназначен только для работы непосредственно с контентом, и через себя ничего дополнительно не пропускает. Собственно, на схеме это отражено, что используется pue коммутатор которым подключаются подключаются аксессуары Ялинка, те же самые проводные микрофонные массивы, и отдельно подключается коммутационный блок VCH51. Он предназначен для работы только с проводным контентом, Wi-Fi у него на борту нету, Wi-Fi модуля, поддерживает передачу контентов в 4К 30 кадров или Full HD 60 кадров. Данный модуль может работать и с, со старыми, ну, не со старыми, скажем так, а с линейкой VC, но сами те терминалы просто сами по себе не поддерживают работу с разрешением 4 k поэтому будет работать обычный Full HD 30 кадров. Имеет на себе на борту HDMI и USB Type-C интерфейсы, а также есть обычный USB 2.0, который вы видите на лицевой стороне Устройство WP20 для подключения WP20, чтобы провести сопряжение с терминалом его, или для подключения USB-носителя для записи ВКС-встречи. Новая сенсорная панель CTP18 выполнена в корпусе M-Touch, устройство, которое идет в комплекте с... Microsoft терминалами, то есть это сенсорная панель управления. Выполняет те же самые задачи, что и CTP20, просто выполнена в более маленьком корпусе. Тоже она без аккумулятора, то есть работает по ПОЯ. Имеет встроенный Wi-Fi Bluetooth, Wi-Fi для того, чтобы напрямую с терминалом не соединяться, а для его работы можно просто запитать от попоя и по Wi-Fi соединиться с терминалом. Ну, все, все тоже возможности, что имел CTP-20, заложено и в эту сенсорную панель. полочный микрофон V738 – это массив из 8 микрофонов, которые образуют луч 120 градусов, ну то есть охватывает 120 градусов. Слева на картинке можете посмотреть ну как бы графически, как это делается. Рекомендуется его устанавливать на высоте ну, примерно 2,5 метра. И к одному терминалу Ялинка, любому, что серии VC, что серии Meeting I, можно их подключить до 8 штук. Микрофон имеет только один интерфейс всего вообще. Это RG45. Они у меня, он, точнее, микрофон у меня есть в руках. То есть вот он такого небольшого размера. Нога у него откручивается, и здесь только есть ржи 45 интерфейс. Надеюсь, вам будет видно на картинке. Также у него в комплекте идет телескопическая как это назвать культурная нога, которая позволяет его закрепить как раз на потолке и выставить длину, которая ему необходима. Все это закручивается, крепится на два, условно, самореза, и можно, соответственно, длину увеличить ну, практически в два раза. Также вот здесь не видно, но вот здесь вот в серединке есть... Как сказать, LED-индикаторы, на картинке это лучше видно, который горит красным, если включен мыют, зеленым, если микрофон активен, и, соответственно, звук захватывается желтый, значит, он не присоединен к терминалу, но питание есть. Вижу вопрос, опять же, есть от гостя. Я верно понимаю, что CTP 18 будет работать как MVC терминалами, так и с PC. нет. CTP 18 будет работать как только, точнее, с терминалами серии VC и Кай. Работать с MVC он не сможет. У MVC комплектов есть свое решение, которое называется M-Touch. Просто корпус у них будет близок. Соответственно, чтобы все 8 микрофонов иметь возможность подключить к терминалу, нам в любом случае получится необходимо использовать OE-коммутаторы, потому что сквозного подключения у нас невозможно сделать. Саундбар MS-Speaker 2 – это, так скажем, вторая версия MS-Speaker, который производит я e link Он меньше, менее мощный своего скажем так, старшего брата ms спикер У него всего два динамика по 5 Вт. То есть он всего, у него выходная мощность по звуку 10 Вт. Частотный диапазон перед вами. И их, то есть главное преимущество по сравнению с первой версией, что их можно подключить до 4 штук к одному терминалу. Питается он по пое, можно также его подключить независимо, то есть от сети 220 вольт, и есть у него трех с половиной трех с половиной миллиметровый лайн ин. Также у него на борту есть Bluetooth, который, к сожалению, пока еще не работает. Поэтому к терминалу он подключается, опять же, через sg 45 и их можно до 4 штук, то есть можно по разным сторонам повесить, например, на ту же стену через определенное расстояние по залу распределить и звук будет как бы эффект со всех сторон. он у меня тоже есть. Вот он, такого размера выполнен визуально в стилистике митинга, Такой серый металлический корпус, крепление на стену и разъемы, которые доступны. Что у Митин-кая, что и у Точнее, у всех митинг у них, наверное, не показал, интерфейсы находятся с обратной стороны с правым нижним углу. Ну, если смотреть на него, сзади, если спереди смотреть, то в левом нижнем углу. То есть все кабели будут заводиться непосредственно в эту сторону. Стоит учитывать при установке данного решения. Мы плавно дошли до BYOD решения. Есть такое устройство, называется BYOD Box. Оно используется для того, чтобы можно было создать, во-первых, универсальное решение, которое состоит, напоминаю, из UVC 30 камеры и спикерфона cp 900 а, так как это все перечисленное мной, эти два устройства подключаются по разъему USB, поэтому у терминала есть два USB 3.0 типа А разъема, к которым будут подключаться эти аксессуары. Также есть HDMI-выход для того, чтобы можно было вывести изображение на телевизор, который будет находиться в переговорной комнате. А все, Весь этот блок мы будем подключать к компьютеру через один кабель. Вот здесь, он на рисунке представлен, он по длине полтора метра. Вот он у меня в руках. То есть сама в себе коробочка не очень большая с USB интерфейсами. На конце кабеля есть переходник с разъема USB Type-C на обычный USB Type-A 3.0 версии. Uh, и что еще удобно, это то, что можно блок питания подключить к, к BioID Box и питать uh, компьютер, который к нему подключается через Type-C разъем. То есть, uh, uh, как это называется, из головы вылетели, вылетело uh, в общем, он пропускает через себя питание, скажем так. То есть компьютеры, которые поддерживают эту технологию зарядки через USB Type-C, заряжаться от этой коробки. Вот, да, спасибо, подсказал гость Power Delivery. Да, Из головы вылетел. А, позиционирование, собственно, как Ялин e позиционирует новую линейку? А, Минтинг К400 для малых переговорных, и его и конкурирует, скажем так, это с 200 и 500 терминалом. По цене он как раз и так на самом деле и расположен. 400 терминал, он по стоимости между 200 и 500. 600 между средними и малыми переговорными комнатами конкурирует с тем же 500 и 800 но по цене на самом деле он близок к 500, в зависимости от комплектации. Про комплектацию сегодня говорить не будем, у нас уже цены с розничными доступны на нашем сайте, там есть различные комплектации, вы с ними можете ознакомиться на сайте ip -матика. В принципе... Какие, что есть преимущество у 500-го на 400-м, так и есть ряд функций, которые позволяют 400-му выглядеть более интересно, нежели 500-й. Митинг Ай 800 будет конкурировать с VC-800 и vc 880 -м. Но по нему информации пока крайне мало, мы отдельно проведем вебинар. Давайте сравним непосредственно митинг Ай-400 и... Ялинк висит двухсотый. Раньше мы уже использовали термин «решение все в одном», говоря о терминалах Ялинка, то, что у них камера и кодек выполнены в едином корпусе, но теперь как бы уже так говорить о двухсотом, пятисотом и м не получается, потому что у них получается нету динамика, как минимум. Поэтому с 400 и 600 более удобно, что достаточно купить только его. Используем ЖК-панель, средства вывода изображения, и все. У нас уже готовый комплект для работы точно, потому что есть стройные микрофоны, есть стройный динамик, камера есть, все уже готово к работе. 400 поддерживает работу 4К разрешением и Full HD 60 кадром, что 200 не может обеспечить. Более Хорошая оптика, как минимум в угле обзора и в количестве мегапикселей, доступных нам. Зум у них одинаковый, 4 цифровой. У 400 есть тройная защитная крышка, ну или там шторка, которая автоматически работает по активации у 200-го есть только, ну, условно, механическая, ну, так назовем, с ручным приводом, да, что мы наклонили крышку, и она закрыла обзор. Подняли ее, и мы видим картинку. Количество микрофонов больше. У 200-го всего 6 встроенных, у нас 8. Нету у 200-го динамика, у 400-го он есть. ЖК-панелями они работают в одинаковом количестве. А у обоих есть встроенный Wi-Fi, который позволяет работать за LPP-20 и с AirPlay, но у 400-го есть поддержка Miracast. И в отличие от 200-го, 400 й опять же, наведение на говорящего обеспечивает. Есть одно преимущество у 200-го, с чего нету у 400-го, это наличие 35 миллиметрового выходного интерфейса. То есть 400-го по умолчанию нельзя его никак использовать со сторонней акустикой. Ну, имеется в виду не телевизор, а какие-то колонки. Сравним 600-ю модель с 500-й. Опять же, у 500-го даже нет встроенных микрофонов, поэтому он использует всегда внешнюю акустику. Это беспроводные, проводные микрофоны, конференц-телефон. Может уже в Full HD 60 кадров, но в 4К он не поддерживает. А у нас, хоть мы уступаем немножко в дальности оптического зума, но у нас все-таки десятикратный цифровой зум, еще и две камеры помимо одной, которая доступна 500. А у 500 тоже есть обычная крышка. Сейчас комплекты, которые уже поставляются с конца лета, они уже в комплекте имеют в себя защитную крышку. Что 200, 500, 800 терминалы, они уже имеют защитную крышку в комплекте. Ну, приватную шторку, скажем так. А, у нас есть динамики встроенные, или мы можем звук вводить на ЖК-панель. В зависимости от комплектации 500, звук выводится либо на телевизор, либо на конференц-телефон. Либо мы можем использовать MS-спикер второй версии. Точно такая же ситуация с Miracast, поддерживает только 600-й терминал. А чтобы работал WPP20 AirPlay, мы используем WF50. 500-й терминал не поддерживает ни автокадрирование, ни наведение на говорящего. Единственная возможность у нас это использовать пресеты. И вручную их включать через пульт ДУ. Разъемы. Здесь уже преимущество по разъемам у 600-го. Есть 3,5-мм аудио входы и выходы, у 500-го их нету Собственно, решение все в одном. Еще раз акцентирую внимание. Кодек, микрофоны, камера, динамик, встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth. Все уже доступно на борту и активировано, готовы к работе. Микрофоны находятся с верхней стороны, расположены симметрично по 4 штуки, и заявлена полная поддержка так называемых full дуплекс вызовов, то есть не должно мешать, если, например, несколько человек, то есть вы начинаете говорить, и участник с удовольствием тоже начинает говорить, у вас не будет прерываний. И рабочая дистанция микрофонов 6 метров. Еще раз хотел отметить, что благодаря встроенным микрофонам идет как раз таки реализация функции наведения на говорящего. Если мы используем выносные микрофоны, проводной, настольные V734, либо V738, непосредственно звук будет захватываться с них, а встроенные микрофоны будут работать чисто для определения говорящего, если мы эту функцию активируем. Подключение очень простое, POE терминалы не поддерживают, поэтому питаются они от сети 220 вольт, нам нужно подать на них интернет, поэтому задействуем еще UG45 и HDMI, соответственно, чтобы выводить изображение. И у нас комплект готов к работе. Похожая система подключения используется и EVC200, он тоже, он вообще, кстати, может присоединиться всего в два кабеля, потому что работает по POE. И три способа установки. Ввиду того, что используется новый корпус, это как видеобары, они уже по умолчанию крепится на телевизор не умеют. По умолчанию они устанавливаются либо на ровную поверхность, стол, тумбочку, либо подставку на мобильной стойке, например, как показано слева. Для этого в комплекте идут две силиконовые прокладки, чтобы терминал жест, жестче устанавливался и от легкого касания, например, он бы не свалился или там, не сместился. А также в комплекте идет L-брэкет. Это крепление, которое позволяет его установить на стену. Также я его с собой взял. Сейчас я его из пакетика достану. То есть вот такое вот решение. Позволяет установить терминал на стену жестко и выставить угол наклона, куда он будет смотреть, там чуть ниже, чуть выше. Это все регулируется. Также регулируется благодаря как сказать, таким продолговатым отверстиям. Можно выставить, насколько будет сильно выступать терминал, его можно поближе к стене, либо чуть-чуть вытащить из стены, чтобы он, например, ему нижняя грань телевизора не мешала. То есть как раз-таки э, по умолчанию это крепление на стену заложено. А также в будущем появится кронштейн, который позволит ему закрепить над телевизором. А вообще на самом деле есть тренд, который э, как раз-таки решение для видеобаров, что более удобное использование как раз-таки под телевизором, потому что камера на, будет находиться на уровне глаз э, ну, сидящих за столом. И не будет такого эффекта, что вы говорите, что удаленные участники видят как бы вас сверху вниз и смотрят ну, словно на вашу макушку. Но тут тоже есть свои ограничения, что в этом случае не нужно на столе стол загромождать какими-то флагами, не знаю, книжками или чем-то еще бутылками с водой, потому что они будут сильнее попадать в кадр. Также в новых терминалах, ну как в новых, в линейке Митинг Кай, новый интерфейс графический, который будет отображаться при подключении. Он вот перед вами, он тоже русифицирован и на самом деле выглядит так более, как по моему мнению, более презентабельно, презентабельно нежели предыдущее решение на терминалах ВИСИ. Относительно недавно вышло новое программное обеспечение для всей линейки и Митинка, и серии VC, и все они приведены к единому стилю, вот такому вот. Что не может не радовать, как по мне, гораздо симпатичнее смотрится. Характеристики камеры, которые используются в 400-й модели во-первых, там 20 мегапикселей, и Ялинк гордится той матрицей, которую они установили. Даже вот приводят, что это такая же матрица используется в аппарате Sony RX100 M7. Но как бы это сказать, что также, как могли заметить на экране, то есть также исправляются искажения, которые могут находиться в кадре. Вот. Но честно могу сказать, что картинка приятная. Мы себя тут тестировали. И терминал Meeting Kai, и его USB-версию. Про нее чуть подробнее попозже расскажу. Очень приятная картинка в плане качества. Все-таки 4К есть преимущество по сравнению с Full HD все в 4к да это новое что поддерживает линейку митинка и выделяет ее по сравнению с серией VC. хотела здесь вот снизу приведено что 4k 30 кадров занимает от двух мегабит используя кодек 265. Если использовать 264 то полоса, конечно, будет в два раза больше, то есть 4 мегабита. И важно понимать, что это, не, это всего один поток, то есть это не передача и обмен всего 2 мегабита, а это только передача самого видеосигнала в одну сторону. Соответственно, если вы разговариваете точка -точка по 265 то общая полоса пропускания будет 4 мегабита, а если используется 264 кодек, то будут все 8 мегабит. Поэтому нужно будет это серьезная нагрузка на полосу пропускания, особенно если это пользователь, который подключается удаленно, не из локальной сети, я имею в виду, а из сети интернет. Разрешение 4К и также 60 кадров в секунду, они по умолчанию отключены в терминалах, и их нужно вручную активировать в веб-интерфейсе. 400 и 600 модели поддерживают наведение на говорящего, но в 600-м это реализовано лучше, потому что наличие есть моторизированная камера, и нету такого эффекта фишай, потому что у 400-го там оптика 133 градуса, угол обзора, и появляются небольшие, так скажем, из-за фишая искажения, ну, как бы искажения картинки, когда... Пользователь либо близко сидит, либо где-то в стороне. Вот там картинка начинает... Ну, так, не, не знаю, говоря, как это <laughs> беседить. Я думаю, кто видел фишай, в принципе, понимает, о чем я говорю. ПТЗ-камера, а которая в 600-м используется, она имеет 90 градусов как угол обзора, как у 500-го модели. Поэтому картинка со соотношением себя идеальная. И никаких артефактов нету. Поддерживается распознавание лиц, обнаружение человека. Камера наводится на вошедшего в кадр, чтобы акцитировать на нем внимание, если необходимо. Вот. И мы дошли до USB режима. На самом деле есть у нас еще в наличии камера UVC-40. Это как митинг А400, точно в таком же корпусе, но чисто USB решение. Корпус у них идентичный. Тоже есть микрофоны, динамики, защитная шторка. Все доступно. Но другие интерфейсы. То есть здесь уже интерфейс USB 3.0 идет уже в комплекте с терминалом E-Link серии MVC, потому что есть у нас MVC 400. Также можно и отдельно приобрести данный микрофонный массив. Также в конце... Скорее всего, уже в первом квартале 2021 года выйдет новое программное обеспечение, которое позволит терминалам митинга 400 и 600 работать в usb режиме То есть мы сможем на базе этих двух терминалов делать универсальные решения. По умолчанию они работают по протоколам SIP 323 но когда у нас доступна будет данная версия ПО, то мы также при необходимости эти комплекты можем использовать для собраний в Zoom, Teams, Скайпе, Skype Бизнесе, Business, WhatsApp, в ну, любых приложениях, которые можно установить на персональном компьютере. Данное решение будет подключаться не по USB кабелю, а будет подключаться либо через WPP-20 или через VCH-51. Это стоит учитывать. Мы об этом еще поговорим, когда непосредственно эта версия ПО выйдет. И я думаю, мы даже, наверное, вебинар проведем через эти камеры, чтобы ну, с функцией той же самой демонстрации наведения на говорящего. Я думаю, это будет интересно посмотреть в таком исполнении. Также хотел еще, я не рассказал, а хотел бы, новые пульты. Я вначале про них рассказывал. Так выглядит старый пульт, который используется в терминалах серии VC. Вот новый пульт, который кладется в серию Meeting Kaya. Собственно, он, как вы можете заметить, гораздо меньше. По размерам у него гораздо меньше кнопок. Он чем-то напоминает визуально пульты, которые сейчас используются в скажем так, домашних телевизорах небольшого размера, такой минималистичный. Есть кнопка активации камеры, при нажатии на которую открываются шторки у камер Meeting Kaya, когда они находятся в режиме ожидания. Также центральная кнопка – это не только кнопка, но и скролл, как у мышки. Вот который можно крутить и он управляет зумом и нету кнопок то есть нету кнопок номера набирателя от слова совсем то есть единственная возможность набора это будет активировать на терминале виртуальную клавиатуру которая тоже всегда доступна и уже используя стрелки на пульте ну, набрать либо номер либо ну, какую-то ссылку там доменное имя Соответственно, есть как свои плюсы, так, условно, и минусы. То есть, получается, через данный пульт нельзя будет быстро активировать пресеты, которые можно настроить, но активировать их нельзя. Пульты, они, как это сказать, обратно совместимы, то есть новый пульт можно не только с митинга использовать, но и с серии VC. тогда так и наоборот. То есть и старый пульт VCR10 можно использовать с митинга. Вот, собственно, на самом деле это все, что я хотел рассказать. Мы вложились примерно за 40 минут. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Данные терминалы у нас есть в ограниченном количестве в, демо, в виде демокомплектов, но на них сейчас уже большая очередь. Если на них хотите посмотреть, то можно записаться на посещение в демозал, они у нас расположены и 400-я модель, и 600-я модель. Если физически присутствовать не получится, мы можем, например, организовать сеанс, сеанс видеоконференц-связи и подключиться к данному сеансу через эти два терминала, хотя бы таким образом продемонстрировать их работу. Гость спрашивал про нет цифрового блока, но я так понимаю, что имелось в виду про пульты, как раз как и цифровой номеронабиратель. Да, его, к сожалению, нету на пульте VCR20. Вижу вопрос, спрашивает гость. USB режим это очень интересно, так как крайне много запросов на универсальное решение. Полностью согласен. Сейчас оливийная доля. Люди хотят именно универсального решения. Когда поточнее будет выход этой версии ПО? Ну, по информации от производителя это будет в четвертом квартале. Четвертый квартал у нас ну, осталось условно полтора месяца. Возможно, за это время выйдет какая-нибудь э, тестовая версия, но точно э, стоит говорить о какой-то коммерческой и э, даже даже не коммерческой, э, работоспособная официальная версия, она явно только не раньше первого квартала будет. Сейчас в качестве универсального решения мы можем предложить комплект. Тот же самый, про который я говорил, и представлен на этом слайде, это BYOD bring your own device решение, то здесь конкретно представлен Haddle Room, то есть это совсем небольшие переговорные комнаты где-то на 4 человек. Соответственно, если требуется большее помещение, то тут либо уже закладывать четырехсотые, ю UVC 40 как видеобар, но опять же, он все равно рассчитан на небольшое количество. Небольшое помещение, все-таки где-то маленькое, ну, максимум где-то на э, 5 наверное, человек. Из-за ее, во-первых, камеры, все-таки цифровой зум. А для средних переговорных комнат, вот мы ждем, когда выйдет версия под для 600-го модели, потому что его туда уже будет, э, ну, так, правильнее будет устанавливать, опять же, благодаря в основном именно своей камере, потому что микрофоны, что к тому, что к этому, можно подключать ну, вот V734, CW90, можно будет. Гость спрашивает, если делать сравнение по микрофонам у 200 и 400, ощущается как новый уровень по захвату голоса или особо нет? У 400 у 600 получше, тем более есть предпосылки, что качество звука будет со временем, с новыми версиями ПО он будет, как показывает практика, улучшаться производителем, а там обновляет алгоритмы работы со звуком. Но если мы говорим о какой-то средней переговорной комнате или малой, мы все так же, как и с 200-м, предлагаем все-таки выносные настольные решения в виде правоного или беспроводного исполнения. То есть это V734, либо w 90 По качеству голоса настольные решения гораздо лучше, нежели, нежели встроенные микрофоны у Саундбар. Но тут больше, скажем так, влияет на самом деле не то, что там микрофоны плохие, а из-за того, что, во-первых, дистанция другая, и настольные микрофоны, они лежат ближе к человеку, к источнику звука, назовем его так, нежели микрофоны, которые находятся под телевизором, который встроены в видеобар. Ну, в основном именно это сказывается, тем более еще, как показывает практика, люди могут говорить совершенно в разные стороны и могут говорить вообще совершенно в другом направлении, где не находится видеобар. Ну, а все-таки микрофон, который находится рядом с человеком, будет лучше захватывать его голос. В базовых комплектах 400 и 600, -го. можете зайти на наш сайт, опять же посмотреть, какие базовые комплекты есть, а микрофонов дополнительных не закладывается их надо будет ну, условно еще одну позицию добавлять как минимум вижу вопрос от гостя 960 с новой линейкой никак не дружит да нет он должен дружить честно говоря сами мы не проверяли но 960 должен поддерживать работу с митинкой 600 и с 400 -м. Просто его сейчас нету, на самом деле, в базовых комплектах и VC решениях. Все-таки используются либо выносные проводные микрофоны, либо беспроводные. Но, скажем так, тут обратная совместимость есть. 960-й должен работать с митинкая С 400-м и 600-м. Еще также очень ждем митинг 800-й который, как можете заметить на картинке, уже не моноблочный и не решение все в одном, а это, скажем так, очень похоже на решение VC-880, но мы вот ждем информации о нем, что это себя будет представлять. Даже есть предположение, что он, скорее всего, будет даже в стоечном варианте, то, чего не хватало у... VC 880 а потому что он только на полочку может устанавливаться. Ну, либо поверх какого-то устройства. Но опять же, сейчас пока не хочу загадывать. Ждем информации от вендора. Предположу, что вопросов закончились. В любом случае, если есть вопросы, вы можете их написать на почту собака presalesobaka.apymatica.ru Я сейчас ее продублирую в чате. Также напоминаю, что вы можете записаться на посещение домозала. Во время карантина он у нас все-таки работает. Просто не забывайте про средства индивидуальной защиты, маски, перчатки. А также о возможности общения через ВКС. Тогда, наверное, завершаем. Вот. Всех был рад вас видеть, кто присутствовал на вебинаре. Спасибо вам. До скорых встреч!